Привет, вам. У как мы закручивали стул. Ну да, прикольно. Кто шалаш строил? Мы, нет, мы нет. вдвоем? Нет, э, не двоем, в шестером. Сложно было? Не очень. Угу. А у вас родители тверские корелы тоже? А? У меня тверские, у него из Слехославля. Слехославля? Да. да. Ты тоже? Ну ты не можешь говорить по корейски? Нет. не Я... Я обучен еще. Я только несколько слов знаю. И все. Какие? Медиа шанут. Что это значит? Что сказал? А у тебя родители разговаривают по-корейски? Э -э ну, вон, моя бабушка там сидела, она разговаривает, да. А Сейчас... да, за, за столом она сидит, да? Да, да. С такими рыжими волосами. А -а -а -а. Ну я так не прям корел, наполовину. Слехославля же. Ну так слехославля, но у меня мама со Сташкова. А вот так вот. Ну, да. А у меня мама сразу. с Украины вообще. Вот так вот. Ну так тоже хорошо. Да. Чё, чего плохого? Ну что вы мне прошала что расскажете? Ну что делали? Вообще без гвоздей. Только да. ветки. Только ветки, листья до да палки всякие. Да. Без Но... гвоздей. Ну чего тут? Ну вот эту жордочку приделали. Мой дедушка тарзанку сделал. Может я покажу, правда? Давай. Мы прям по ней ползаем. Может так на троняке? А я люблю все-таки вот так. Оп. А я люблю немножко по-другому. У меня способ поопасней. Да, это прикольнее ползт. Ну-ка, сможем кричать друг другу? Ой, осторожно, да вижу я, камень же еще. Да я уже знаю. И что голова не кружится? Нет, немножко кружится потом, но так быстрее мы закручиваем, мы закручиваем это, потом садимся, раскручиваемся так, вот. он раскручивается. Ой, иногда крутится. Мальник, крути. Ладно. Надо крутить. Ну, да. да. Мы делаем до первого песня. Логи, подожми. Нет, Нет уж. Учись. Закрутил-то? Прикольно. Другу ты поможешь теперь пройти? Он, наверное, голова кружится. Да, всегда кружится. Когда один, проще? Не, когда один, тогда тебя никто не раскачает. Угу. Просто закрутил, но не, не очень высоко, и крутись себе. Понятно. А речка есть у вас? Да, да есть. Медведица. медведица. Далеко? Ну, километрик. А, ну нет. Надо. Не кило... Километр в пять, примерно. Километр в пять – это дольше? Ну да. Нет. Ну, на велике он... нормально. Ну да, мы с на велике и на машине едем. Ну, на машине там, может, это… Что там? О, Забивается шишка. Давай, подожди. Это... Стой, подожди. Давай, теперь ты уйти, фуете свое. Уи, да? Фуете. Все? Все, скоро посидим будет. Все, отходи, Андрюха. Ой, все, сейчас будет жестко. А когда голова отлетает вниз, и ты кружишься, там уже, как думаешь, упадешь сейчас, воздуха нету. Кислорода не, не хватает départ. там. Да уж. А -а -а -а. Походу, я лоб. сейчас вам. Вот нам Сереж да, Сережа телефончик дал. Только мы его раздолбали. Ну как, еще не очень? Можно еще чуть, -чуть? А, у меня сейчас бакетки <смех> <смех> <смех> В сапогах у нас тут, мы даже отходили, прятались. Да, а то что... у нас сапоги прямо, не один раз этот сапог вообще прямо вновь пролетел. Мы у вас страны. <смех> ну, что у нас? Черная смородина, крыжовник есть. Прям тут. Вот, черная смородина. Ты по листам определяешь? Да, да по листам. А, мы, да. мы ели ее в прошлом году. Вот он, а, вот. то есть ягоды тоже будут? Да, да они... ягоды будут вот, вот, в июле, вот, в августе. А малина вот, есть? Вот, малина. Да. Сейчас нет малины, нет. Э, потому что сейчас дождей мало. Как вы медведя встретили? Ну, ну мы решили поехать, ну, так, проходиться. столько как мы, так, До лесочка. Ну, И... уже оглянулись в сторонку. Там медведь. Большой? Ничего. Ну чё, издалека там не очень видать было, угу. Ну, медвежка. Ну развернулись, поехали обратно, да мы втроем были. Mm. Еще моя сестра была. Валерия. Так, он, так вот даже опасного может догнать, он быстро же бегает. Да, Мне... но слава богу он нас не заметил. А. Ну он куда-то шел туда, прям в сторону лес дальше. Ну мы тоже испугались. Мы сами прям сильно испугались. Я ехал на шестой скорости. А я на первый. И сразу так, да, первую переключил, чтобы угонять. Это страшно ну, да, было. Да, да. И волки, и лисы, и все это есть. Ну да. да, и зайцы есть. Вот в прошлом году котяра у тетиры. он Зайца. сгрыз полностью, прям почти. И вон мы на свалку туда ходим, вон туда вот, там мы... Мой папа ходил туда и увидел сразу три змеюки, они сидели прям под бревном, голову высунули и стали шипеть. Ужас какой-то. Гадюки, что ли? Что У нас тут гадюка уже и много. И в прошлом году я чуть на одного в шлепках не наступил. На ужа или на гадюку? Не знаю. На маленькую там а, гадюка ну... была. Да нет, это мы не знаем, потому что только хвост был видать, а лицо не видать было. Mm -hmm. А это самое, собираете мяту и вам вот это. Да, ну дедушка собирает, иван чай. Вот смотрите. Ну это этот же хрен, по-моему. Это травой видите? Ну да, хрен. Огурцы засаливают, что там. Ну это да, это с огурцами хороший. Ну а мята на усадебном участке есть? Эээ, учет тани, учет тани. У тебя тани она там. А чего вы не выращиваете? Ну мы просто берем ее, потому что она говорит, если хотите, берите. Что? О, мои едут. А, поедут. Все понятно. Угу. Ну а это самое. А Иван чай знаешь, что такое? Ну да, да. И собирал? Да. С собирал Иван чай? Да, да я тоже собирал. Вот мы можем вас еще в одно местечко. Ну, это далеко, наверное. Нет, не очень. Вы меня испугали, медведи. Да нет. Не. Он напротив нас прям. Фурочек пока что одна кладется. Вон у нас там баня стоит. Баню любишь? Люблю. Вчера мы у нас кратим. Все по субботам у нас моются в деревне. Почему посмотрим? А, в воскресенье нельзя же религиозно, да? Да. Mm -hmm. Стоп, панел, сюда вроде идем. Как сюда? Да, сюда, сюда. А там что вот? Вот видите, у нас тут троп тропинки есть. Ну. Тут мой Он меня в Надо было спаить все-таки взять. Так далеко идти-то. Ну, а, вот а где, так мы же там можем дойти или нет? А, ну, мы, можем пройти, но там еще больше провалов. А, еще больше? Да. Вот. Вот это Иван-чай? Да. Угу. Он, еще, а, не он еще не расцвел, да. Вот, видите? Ну вы пьете здесь деревня Иван-чай? Да, да. Пьем. да. Кто мусор-то развел? Ну а что, сначала эти ездили. Кто угу. Эти, Петровы.